Доброта должна быть в мире, быть должна она везде. Доброта должна быть дома, на работе, во дворе. Людям надо быть добрее, не ругаться никогда. Ведь важнее всего на свете в этом мире доброта. Но кто не понимает этой общей доброты, Им в штаны насыпать надо, Гайки, гвозди и болты, пристегнуть их к батарее, кипятком плеснуть в лицо, Пока руки не устанут Бить башкою а крыльцо. Затушить бычок об руку Молотком ударить в пах И сломать им надо ноги В сорока шести местах Не давать ногам срастаться Заставлять на них ходить И зажженные петарды Им в хайло рукой забить Чтобы бошку Разорвала На мельчайшие Куски Это все Любви во имя Все во имя Доброты А теперь все вместе Доброта Доброта Доброта Доброта Доброта Доброта, доброта. Доброта.